Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита. Продолжаем играть в Dying Light. Тут зомбаки за мной бегут. Я до рыбьего глаза добежал. Оказывается, здесь с Мэтом надо встретиться. Или с кем? Даже не с Мэтом. Не с Мэтом. По заданию не с Мэтом. Сейчас, сейчас, сейчас. Загрузи. Ну все, я всё сломал. Без тебя всё работало. Так, не с Мэтом. С Джеком. Ладно, давай с Джеком. С Джеком так с Джек. Почему это я думал с Мэтом? Нет? А почему я думал с Мэтом? Я, может, что напутал? Да меня там расстроили, и вообще я поэтому, наверное, все и перепутал. Фига себе заданий. Здесь, а можно я пройду как-нибудь? Разрешите? Эйден, ты, уже давно с нами. Ты, уже практически... ты Эйден? Эйден? Эйден? Да. Я. Тебя ждут. Проходи, встреча. Атмосфера дружеская. Прямо, блядь, как ужин на Рождество. Ага. Кем ты себя возомнил, лжец? Успокойся, Джек. Пока тебе не хватил удара. Этот план дерьмо? Предложи я свой. Предложу. Ничего Мэтч, ничего я предложу. А, Джек ничего не понял. делать. Это гораздо проще. Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Ого! Псы начали гавкать. Похоже, мне нужно лучше вести себя. Эй, остыньте. Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден, это чертежители башни. Ага. Если подадим туда электричество, то сможем восстановить связь. Так, а я причем чем здесь? Люди в городе узнают о нашем успехе и смогут прийти и помочь нам. Значит, вы планируете транслировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов. Когда мясник увидит, насколько мы сильны, он отступит. И войны не будет. Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать. Заколебали. Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район. Если ее запустить, мы сможем запитать телебашню. Я не пойду в метро. Мои люди уже идут туда. А, ну пускай идут. Первый шаг обезопасить периметр вокруг телецентра. Обезопасить. Мои люди займутся. Отлично. Выбегай, сэр. Конечно, Роу. Удачи. Мне мы попедем че... вас, сэр. Мне, мне ж, ж, ж ничего не надо стараться. делать. Тебя спрашивали вершбовские. Шевели жопой, нас ждут. Правильно. Иди, иди, иди. Еще раз ты так заговоришь со мной перед моими бойцами. Я возьму нож и отрежу тебе хер! <laughs> Представляю, скольких раздавит воля. Заткнись! Голем. Мы не могли бы снова вернуться к плану. Спасибо. После того, как чинки Джека захватит вход, мои люди принесут лампы и обустроят форпост. Так. А потом, если все пройдет гладко, а так определенно и будет, поскольку автор плана сам главнокомандующий. Нарывайся. Ты включишь лифты и поднимешься наверх. А я здесь при чем? А на крыше ты подключишь передатчик к контейне. Понятно? Говорят, что это очень опасное место. Правильно. Какова Ты моя выгода? Опасное? А какое место тут не опасное? Ну вот тут и вроде нормально люди. Ты будешь работать с Роу. Пусть он из-за ноза в заднице, но на него можно положиться. Если что, я на связи. Офигенно. А я здесь почему? Я должен так вот жестко подставляться. Ко всему зданию будет подведено электричество, а люди Роу светят периметр лампами. Понятно. Видишь, Хуан, вот так нужно выполнять приказы. Или идти на верную смерть. Но это не я рискую своей головой. Встретимся у телебашни. Нас ждет очень важный день. Ну давай, да, да. Великий день, чтобы умереть. Ты же сказал, что ты не рискуешь ничем. Почему все самое жесткое достается мне? Эйден, да? я слышала, что Джек и Хлам пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо. Так. Жду у закусочной. Я здесь. Я здесь, чё? Где закусывать будем? Как дела, буду? дружище? На. И чё? Где закусывать будем? Ты задаёшься вопросом, а где же все пистолеты? Пистолеты. их, когда в марте 2024 какой-то псих а ага, уроки истории там были только что если что ты так что ты хочешь тоже кусок О, с этого дырнуть от убийств и навестить меня просто пытаюсь уберечь тебя от чего что хотят эти психи а -а -а. просили меня забраться на телебашню что сукины дети знаешь что это за место самое высокое здание в городе но ну, я смогу Ненавижу этих уродов. Роу, Мейер, они нормальные. Но Джек и Хуан всегда готовы ударить в спину. В чем дело? Да ни в чем, кроме того, что там Фрэнк потерял ночных бегунов и ногу. Джек и Хуан скормят тебя зараженным волкам ради своих целей. Ты просто их инструмент. Да я знаю. Ёбаные маньяки все в порядке. Джек сказал, со мной будут миротворцы. А Джек случайно не сказал о тварях, что там живут? Нет. Я знаю, что это опасно, Луан. Но я должен. Слышала, там такое, что никто никогда не видел. Точнее, чтобы видел и выжил при этом. Похоже, ты напугана. Конечно, я напугана, Эйден. Ой, какая ты заботливая. Эйден, ты что такое Пошел это? Ты. Да. Послушай, Фрэнк уже пытался сделать то, что планирует Джек. Это закончилось трагедией. Ты да, не е веришь? Сейчас, подождите. Опять опять во время серии кто-то ломится. Все, погнали дальше, блин. Ну, самое время прийти, да? 11 часов. Сам у него спросить Эйден, вход на под нашим контролем. Ждем только тебя, лентяй. Кто лентяй? Не Эйден. самая опасная Ты там? Поговори с Фрэнком, Эйден. Пожалуйста, не делай этого. Эйден, ответь. Ладно, давай я поговорю. Может, что скажет. Ладно, поговорю с Фрэнком. Спасибо, Эйден. Это будет правильно. Может, что скажет интересно. Бру, тороплюсь изо всех сил. Дело есть. В раз. Быстрее, Эйден, мы тебя ждем. Давай, давай, подождешь. Меня отправляют на верную смерть, так что, как сказать, у меня есть неотложные дела, которые необходимо выполнить. Блин, надо убрать вот этот а, значок, то, что я пометил лагерь, а то что-то как-то мешает. Отвлекает мне как-то демон. Вот. Во, прекрасно. Так, подожди, я не сюда. Тебе Будь Если... Так, слушай, что? рассказывай. Фрэнк, ты живой друг? А, Рейвик, я ж, бля, просил меня оставить в покое. Это я, Эйден. Кто? А, это ты? Что надо? Расскажи мне о телебашне. У нас тогда почти вышло, Эйден. Почти вышло. Что бы не говорили другие, у меня и правда был хороший план. Надежный план. Но это была бойня, Эйден. Бойня. Фрэнк, как мне забраться на крышу? О, давай, отлично. Мы зашли внутрь не в полном составе. Ублюдки. Если бы им хватило верности остаться со мной. Но один засомневался. Из-за него другие заблудились. Кто это был? Иуда. Вот кто. Если бы не Раф. Прошлое мертво. Как говорят. Важно только то, что это был конец ночных бегунов. Да, можно мне план? Ладно. Но как попасть на крышу? Ты не можешь... Никто не может. Почему? А теперь иди нахуй. А, понял, спасибо. Очень содержательно. Зачем я к вам приходил? Может, по может попробовать еще раз? Какого? Фрэнк, возьми себя в руки. Луан просил узнать о телебашне. Зачем тебе знать об этой адской дыре? Я собираюсь на телебашню. Что ты мне о ней расскажешь? Что это убьет тебя, идиот? Да я знаю, я, умрёшь, я, согласен, я согласен, как и все остальные. Я согласен, как все мои друзья. Так, ну давай его за пока он нас не выгонит. Фрэнк, помоги. Как мне забраться на самый верх? Ты не сможешь. Никто не сможет без электричества. Понял? Электричество. Вот на что надеюсь. Так, Эйден, ты можешь не вставать каждый раз. А, все, да? Понятно. Было очень содержательно. Ясно. Эйден, такой да уверенный. Электричество. Эйден, такой уверенный, прям такой, прям во всем Эйден, уверенный. Ты нужен, сейчас. Да иду, иду. Эйден, ну, давай. тащи свою сраную жопу сюда. Да иду. Уже иду. Прием сколько идти 400 метров ладно а, он такой прям уверенный во всем прям уверенно что все получится у него вот я не уверен вот я лично не уверен <laughs> почему он уверен Такую прям вообще не могу прям уверенно уверенно сам в себе так ладно серия может быть не такая быстрая, ну, не такая долгая как прошло потому что я сел как я тебе говорил записываю заранее поэтому может быть ну где-то часик Потому что у меня уже тоже время, уже 11 часов. Скоро 12 час, так сказать, а мне еще за монтаж Это... садится. Что-то не так. Я потерял связь с парнями на подстанции. Прекрасно. Что происходит? Не знаю, но электричество отключилось. Часть моих парней уже в башне. Ты ближе всех. Проверишь? Конечно. Займусь. Мне некому же больше заняться этой лабудой. Оп. Э, Эйден. Спасибо. Спасибо. Почему ты не пролез туда? Скажи, пожалуйста, мой дорогой друг. Эй. БГМ-аномалия. Мы, кстати, с одним срожились всего. Аномальным чуваком. Так, здравствуйте. Так, ну вот телебашня уже, собственно. Здрасте, здрасте. Забор покрасить. А, подстанция... А, я надеюсь подстанция это не в метро спускаться потому что у нас прошлый опыт прошлой миссии показал что в метро как-то не особо весело а, элект... а, -а, -а, -а! все я понял я понял так а можно мне как-нибудь Да зачем ты так делаешь вот, так, оп, нормально и мы здесь есть четвертый уровень меня между прочим третий это не подстать моему уровню тут где-то кстати скорее всего на, на подстанции внутри есть этот ингибитор так что как-то можно О -о -о -о. а даже так <смех> пока он тупит, зависает. Нормально все. Кстати, я не знаю, почему он зависает. Игру я не выключал. Я сходил как бы там. Я как бы сходил, перекусил там все дела, да. Покушал. Ой, там еще один чувак. Ой, не получилось. А, ложный маневр. Я тебе сейчас, блин, побегу ты на ты меня. Так, ладно, минус. Ай, блин, в сторону уже пытался. Да он уворачивается, нечестно. Сразу труп. Хе-хе-хе. Ага, такой прием при прием прикольный на самом деле. Да блин, не получилось. Я пришел за тобой. Ой, копьев попу вставили, больно? Лейт! Нормально. Эйден, отряд еще в здании. Нам нужна энергия. Срочно, черт возьми. Да подожди, ты, ну. тут полно ренегатов, Ру. Да. Но ну, я с ними разберусь. А, ну смотри. <свист> На, блин, как мне нравится этот удар, а. Он прям огонь. Все? Стряд, сряд перебили. По-моему, еще один он есть. <свист> Как они не могли слышать то, что тут это была заруба такая? Так, там еще один, да? Правильно я понимаю? Да, на, ну все, он, он, он отлетает. Зачем биться, если можно с ними договориться? Вот так вот и договорились. Все, прекрасно. я разобрался с тренингатами. Молодец, Фейден. Спасибо. Хорошо. Как скажете, генераль. Только как? Не, залезть. А. Даже так все оказалось куда проще. Ну я это знаю, что ты? Восстановление. Да, это. Спасибо. Я и без тебя знаю. Так, чик. А, даже так, так, так, так, так это же элементарно. Это вот так оп. Это вот так вот. Оп. Спасибо Уже две станции по сюжету запускать надо А, это дверь открывает, я понял А это куда лестница ведет? Можно мне? Подняться, посмотреть что ли? Ничего интересного, как я понимаю, да? Вот, а, да что такое? Че чешется-то так? Нет питания, почему? Потому что Б Ага, Б здесь, Б здесь. Угу. Может быть где-то наверху тогда? Вроде ничего не светилось. Вроде ничего не светилось. Куда мне тогда вести? А вообще далеко вести? А это сюда вести надо? Серьезно? А, Б, А, А. Смотри, написано АБ. Вот оно что. Все, я понял. Я сначала не понял, а потом как, понял. Ладно. Чуть-чуть, что ты меч достал, свой. Самурай, блин. Так, вижу единичку, ага. Вижу единичку, где-то здесь контейнер с ингибиторами. По-любому. Ну, бери. Так, единичка, единичка. Внизу у нас что? Ой, я сюда проведу электричество, и здесь будет, блин, это... Нельзя будет ходить просто так. Я, я понял. Угу. Так, ладно. Тут двойка, тут двойка. Я подключусь, здесь все включится, и мне придется идти вот так вот, смотри. Вот так, хоп. Ага, прикол. Так, пойду вот сюда, да? Я сразу план на это смотрю, отступление. Хотя зачем я его смотрю, если мы с тобой потом а, по этим как по этим же дорогам будем ходить дважды. Ну ладно. Что за тормозил? Раз пошел, так говорится, так пошли. Вообще без света жестко. Без фонарика вообще жестко. Куда я ползу? Бесконечный какой-то туннель. Ага, все. А скорее всего, если бы я дальше пополз, то можно было попасть туда за дверь, да, которая закрытая. Тут, кстати, идея такая же, что все люди уже заражены, да? С биомаркерами. Находится. Просто у кого-то прогрессирует болезнь, а у кого-то нет. Потому что у всех морей красный биомаркер. Мне напоминает что-то из какой-то игры. То ли Evil Vision, то ли что-то такое. Или нет. А, нет, это, это Resident, что я тебе вру? Resident Revolution. Какой только? Второй, да, второй, все. Где Клэр была и Мойра. У них были такие же, которые там что-то отслеживали их уровень зараженности. Ой, отлично. Это хорошо. Так, давай сразу я этот секач поставлю. Он вот, место вот этого. Где он? Вот так, оп. Прекрасно. Вот так хорошо. Так, ладно, пошли запускать электричество. Спасибо, я понял с первого раза. Так, куда единичку тянуть, я не, так и не понял. Пошли наверх смотреть. Я видел первый, получается, кабель и второй. Тут ничего у нас нет. Интересно. Там закрыто. Ладно, идем выше. О, вот ингибиторы. Только нет питания, я понял. Туда не могу зайти, пока питание не включу, да? Ясно, логично, в принципе. А, так, давай дальше тогда искать. Вот так, оп. Ой, как, как, как сильно пролетел-то я. Я прям сильно супер пролетел, сильно. А чё ж ты не сказал, что так как бы не надо лететь? Так, оп. <реклама> То есть мне не дают даже просто так на башню забраться, потому что... Они не смогли запустить питание. Кстати, вон там на улице уже, он кипишь какой-то, видишь? Стоя ждут. Это что? Это С. Или что это? Это один написано. Один ТРЦ. Ладно, ну, вот мы тянем. Что это нам? Куда запускает? Проход куда-то дает нам? Где мне двойку найти? Как двойку запустить? Это я понял Может здесь где-то Да, он что-то светит, светится красным А, это С Так, а погоди Я тогда не совсем понимаю Как мне протянуть а... Ага А как мне протянуть тогда Я рад за него Как мне протянуть оттуда сюда мне же нужно напрямую как-то. Правильно? Если я там отсоединю, отсоединится и здесь. Блин. Это интересно, конечно. Если я отсоединю вот здесь, там тоже один С? Там просто единичка. Если я отсоединяется и там, правильно? Рейден, я не хочу тебя торопить, но... Тащи туда свою жопу и подстанцию. Для тебя это все так просто. Сейчас. Не за что, псих 30 метров Ладно Может хватит А, так хватает И что я сделал? Головоломки решать тут, знаете ли? Нет времени, там люди, как бы это, на панике. На меня начинают давить. Я человек впечатлительный. Могу не выдержать. Я психанул. Я очень рад за него. Я очень рад, что он обнаружен. Только куда мне, блин, а суваться, блин. Вот что-то Это же что-то должно сделать. С. Это должно где-то дверь С открыть. Правильно? Где? Не понимаю, честно. Это прыгну до этой фигни? Тихо-тихо, а, залази. Так, Ладно. Куда-то в новую точку попали. А как сюда вообще попасть можно? Так, ладно, вокруг обойду, все открою. А, здесь нельзя, все, понял. Так, ладно. Опять нос закладывает. Я сюда просто полутать пришел. Так, зачем мне этот молот взял? Не знаю. Туда как-нибудь можно попасть? Ай, блин, я не понимаю, куда теперь дальше. Где мне найти двойку? Нет питания. Может где-то внизу двойка? А, так вон, с. ёб за ногу. Ой, дурачок, ой, дурачок. И сюда на двойку тянуть отсюда, точнее. Все. Все, я понял. Код от сейфа. Ладно, запомним, если найдем сейф. Ну, давай тянуть теперь, что делать? А, тут. А, подожди, как сбросил он нахер. А какой пароль? Как посмотреть? А, коллекция, да? А, записка, кода от сейфа. Код от сейфа. Чё? Примерное число пи? 3,14? Волопи. Ну, 3,14. Или вот этот, или 101. 101, по-моему, было. 3, целых? Подожди. А как я здесь тройку? Сделаю. А, так вон, внизу числа. 3,14, а я дальше не помню. Бляха, а какое дальше у пи число? Твою заноку. Я не знаю, 3,14. Сейчас секу. А, блин, вот так в школе надо было учиться, пригодилось бы. Блин, а все знают 3,14, а дальше, блин, нафига знать. А, число пи. Три целых четырнадцать Понятно. Ты че у меня угораешь? Тут ингибитор сидит. Алло. Или это не тот сейф? Подожди, коллекция. Может еще где-то записки? Граффити. Третья страница комиса. Код от сейфа. Примерное число пи. Ну. Записка с кодом сейфа. Прошло пять лет. Письмо. за Задание. Ну, блин это все написано вот примерное число пи может не 15 может мне где-то здесь обманули? нет 14 15 за бред ну 101 там не ведешь и чё я живел 03 правильно или я что-то затупил где-то А, да, блин, ну стойте Так, 3 целых. 14. 15. Нет, неправильно. Украешь, надо ну, бы. Нет никакого другого числа пи. <laughs> ну, вот он пишет. 3 14 сотых, 15. Блин. Есть 16-тиричная система счисления. Пойдет. Но ну, если не 3, то это как? Может он хочет сделать вот так, типа, смотри. М -м -м, смотри. Я понял. 31 сначала. Может попробовать вот так. 31. Давай. Неудобно очень сделать. А? 31, а 4,1, получается, 41. 41, и там потом 5 и. 5 и 5, и 5 и 5. Сейчас скажу. 5 и 9. 5 и 9, 59. Знаете? Да неправильно, нихера себе. Что за пред, Какой-то неправильный пароль. Я не понял. Ты если понял, ты скажи Я вообще не, не врубился Примерное число пи, блин. Я и назвал примерно Я ответил все правильно По-любому Где-то меня кто-то пытается обмануть Ну все, сейчас врубится электричество Как мы с тобой и думали Смотри О боже, как так-то какой неожиданный поворот. Так, ну тут я не длечу, ладно. Ну поползли опять по этой шахте, ладно. Мы уже, мы это с тобой предвидели. Мы это с тобой предвидели, мы это поняли с тобой. Только единственное, что я не предвидел, что мы полчаса будем с тобой лазить по шахтам, по станции и пытаться врубить электричество. Потому что сказали, сказали, что это сделают сами. Это сделают сами. И я такой, ну хорошо, раз они сами сделают, я... Не против тогда помочь? А тут оказывается, что нифига они не сами это все сделают, приходится мне. Капец. После этого, если миротворцы мне еще что-то попытаются предъявить, я просто я развернусь и уйду. Ага, вот это вот опасный маневр. Оп. Чуть-чуть а! под, под этого. Поджарило чуть-чуть меня. Так, теперь сотнерки надо заново провести, правильно? И будет нам счастье, насколько я понял. Ну да, должно быть так, по идее. А, тогда мне не сюда. Не, туда. Все. Глуплю чуть-чуть. Так, Такс. Э -э, вот это сматываю. И подсоединяю. Все, конерки, и запускаем свет. Все. Ну, третью я нигде не видел. Вот, все прекрасно. Где теперь? А как мне туда? Ага, спасибо. Поехали. Только как ингибитор забрать, я так и не понял. Ты если понял, ты скажи. Алло, поехали. Фу, лифт такой тупит. Два раза надо нажимать. Ага, все понял. Все, приехали. Так, вот это с этой стороны открывай. Если, если вдруг ты понял, чего я не понял, ты напиши, почему у меня число пи не получается. Как-то пи, пи у нас не сработало с тобой. Кассета. Так, ладно, поехали. Блин, чай не налил. Ну ладно, я в принципе покушал нормально. Мощность растет! Ты кто? Спасибо за помощь, шапка миротворская! А, а теперь свали отсюда! Нет, это вам лучше уйти. Или. Угрожаешь? Я уже весь просто трясусь от страха. А вот, я, я тоже. Парни! Думаете, он будет визжать, как свинья? Какие его дружки? Yeah. Давайте это проверим. Эйден, почему ты постоянно первым в парю получаешь? А чё он стреляет мне, он охерел, что ли? Эть, ей. зигзаг, зигзаг, зигзаг. Давай-давай, нормально-нормально, он как раз бежит туда, куда мне надо. Иди быстрее, чем вот этот чувак. Да... Не надо было вынести его первого. Так, теперь смотри. Хе-хе-хе, дурак! Нормально. Иди там, взорвалось все, нахрен. Да-да-да. Ой, страшно, боюсь, боюсь. Ой, блин, дурочки такие не могу. Я пришел за тобой. Ну что делать будем? Далеко бежать будет. А, -а, -а блин, больно, сутоку. А у меня есть стрелы. На тебе пожопе. Все? дохленький какой-то дядька. Давай еще раз. Так, комо даем. Ну раз мы за выживших топим, что выжившие дают нам? Посадочные мешки, выжившие размещают посадочные мешки во всех подконтрольных зонах. Оу, Оу, нифига какая прикольная штука. Миротворцы также машины, да, ловушки? Нет, да давай! Я думаю, блин, если ты начинаешь в одну уже идти, то идешь в одну. Мне кажется, это особо на сюжет-то основной не влияет. Ну раз я уже начал... А хотя, может, и влияет. Ну раз я выжившим начал отдавать, то надо и выжившим отдавать. Я думаю так. Потому что разделяться на то и на то как-то особо не... все включено. Ты знаешь, что младший, Роу, я... слышишь меня? О, все... Слышим ли мы тебя? Здесь все стыркает, как елка. Все целы? Да, парни отправились в глубь здания. Скоро все будет под нашим контролем. Так, а мне Стопай как? сюда, пора мышцы размять. А где башня-то? Вот она. Да? Да. Ну иду, ладно. Ладно, И не потому что ты приказываешь меня, просто потому что я хочу посмотреть, куда это нас с тобой приведет. Так, паркурим, очки получаем. А, кстати, очки-то я получил, по-моему, очко паркура. Да. Получило, что мы можем делать, я забыл. А, прорываться, точно, я забыл про это. А, прыгать через врагов не хочу. По стенкам тоже. Быстрее сидя, это так нормально. Прыгайте, и по уступам, чтобы быстрее забраться. Это очень интересная способность. Я бы сказал, даже очень нужная. А, нужен навык тиктак. А, я понял. Навык тик -так тоже нужно. Соединяйте тик-так или бег по стенам. Ну, блин, это сложный паркур. А это что у нас? от препятствий чтобы прыгать ну блин интересно конечно а ага, нифига себе прикол так ладно я пока что вот этого самое полезное вижу пускай будет пускай будет эй Побежали, побежали. Наши ноженькие устали. Как мне в башню попасть? Я надеюсь, мне не наверх куда-то сейчас забраться надо. Где-то вход же есть. Но это не вход. Скажите, что вход где-то есть. Почему мне не оставили где-то вход здесь? Вот вход же. <н -2> Блин, а... Спасибо. Код числа пида да? Примерно. А, ну вот. Наверное, сюда. Ну однозначно сюда. Так, здравствуйте. Рассказывай. План действий. Электричество преобразило это место. Но лифты все еще не работают. Похоже, они обесточены. Здание было отключено много лет, да? стоит проверить оборудование ты блядь не гений случаем дай и, и нужен отряд в темной зоне они ищут электрощитовую а в башне поменьше что соединена с этой когда мы люди включат лифты мы поднимемся и <сье свете сцепно> сука бля о, -о, -о, о это Роу. свет снова погас командование говорит подстанция подключена это должно быть здесь Леон, в главном зале темно, что у тебя? То же самое. Мы снова в темноте. Проклятье, живы уходите оттуда. Слышишь, Леон? Мы все еще ищем. Бросьте все, уходите, живо. Леон, Леон! Сука, нужно к ним. Я с тобой. Не, не, Они не. пошли по коридорам А и Б. Я пойду по... А. Ты через студию звукозаписи. -е -е почему разделимся? Хорошо. А теперь нужно их вытащить, пока не стало слишком темно. И будь осторожен. Мертвецы нам не нужны. Леон, держитесь, мы идем. <свы> Науш. Сюда, это Это коридор Б. Удачи. Спасибо. Она понадобится. Вот, возьми. Ой, намазал. Пригодится больше. Что мне дали? Что мне дал? Что ты мне дал? А, иммунитет усилитель. Ну вот и начинается самый интересный геймплей. Ага, нет аптечки, понял. О, грибок в туалете вырос. Прекрасно. Я тебе отвечаю. Вот сейчас начинается, блин... Ты дурная. Нашла, где позировать, блин. Ну так, тачковенько чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Бляха, нет, не чуть-чуть, вру. Очковенько, не чуть-чуть. Сильно очковенько. Прям очень сильно очковенько. Там вон еще один не спит. Красным светятся типа сильные, да? Вооруженные. Или просто не спящие. Так, типа меня не видно. Ага. Блин, они повсюду, но ну офигеть. Нет, такой зарубой мне тут не справится точно. Так и а как мне а, пройти? Это кто это? Я не вижу. А, ну это вот этот. Летун, бегун, крикун, арун. Да. О, блин, я думал меня запалил Но Меня же не видно <свят> <свят> <свят> Тихо, все, света нету Если что Блин, ну и что и как мне мимо него пройти? Ты такой глупость, а? Не, вон туда тупо вижу. Блин, как мне? Там еще один. Ладно, типа, если я здесь пойду. Ететь, колотить. Да иди давай. Ага, ага, ага, здравствуйте, блин. На всякий случай вырублю. Нафига они так скачут надо мной, блин? Какой не? Так подожди, я, я запутался, где какой? Вот это второй. Вот так, куда мне дальше вот? Подскажи. Мне же еще особо тут и не посидишь, блин, это. А где грибы? Ладно. Без грибов. Наверное, рано, ладно. Так, он там э, есть время. Подожди. Он выходит прямо из-за этого ящика. То есть, мне за тот ящик, в принципе, можно... А, нет, он за этим, за этим ящиком стоит. Ага. Он стоит за тем ящиком. То он идет назад, ладно. так бляха интересная ситуация куда мне дальше -то? а ага, вижу там проход ну, скорее всего туда и надо так ладно сейчас я уже не буду дергаться сейчас он как назад только пойдет я проскочу чисто стелс у нас попер стелс стелсятина Проскочил. Проскочил. Роу, ещ. Понял, не жди меня. Эти суки меня отрезали. Их больше 20. Возвращаюсь в главный зал. Ты должен попасть в подвал через машинное отделение. Щитовая внизу. А -а -а. А, офигенно. А ничего, что они мне блокируют выход? Насколько я понимаю, это стопроцентный махач. Ну их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Может больше даже. Двенадцать. Ладно. Чегох ты, подонок! Офигенно! Сука, где я? Да блин, что ты делаешь, Шейдер? Твою Давайте. Блин, зачем он разлегся-то здесь? Ладно, ладно. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да, тихо-тихо. Не... Да ну что ты делаешь? -то? Главное, вот этих бегающих. Да он сбивает мне все равно. Да твою заново. Это глупость, блин, нифига себе их там. А как мне пройти в то место? Мне туда никак не пройти. А если я сделаю еще умнее, типа супер умно, типа вот так вот. Бляха, мне не сюда. А куда мне? Ты издеваешься надо мной? Ничего ну, сюда мне приколись. Офигенно, а куда мне? А мне он туда. Как мне туда запрыгнуть? Получилось, нифига. Ладно, прикол. Тоже знал тоже знал, что так получится. Я думал, мне в ту дверь просто она осветилась. Я как бы поэтому и думал, что мне туда. Но, по всей видимости, игра решила, что нет. Так, ну тут хоть восстановиться можно. Так, ладно. Это типа контрольный пункт. Это кто? Ты ли он? Так написано на моем жетоне. Так. Где остальной отряд? Пау. Их убили сраные летуны. Так и заканчивается моя история. Не говори так. Есть еще выжившие? Нет. Смотрю, ты оптимист, да? Крис смог вырваться, пошел туда. Куда? Думаю, он отключил свет. Зачем? Верни электричество. Только так можно запустить лифты. Терминалы в подвале, которые соединяют обе башни. Прошу, передай это письмо моей жене. Она на корабле. Да, ладно, что ты? Блин. Тише, Леон. Ты сам отдашь его. Побудь здесь. Я найду Криса. Ру, я знаю, что с энергией. Я разберусь. Соединю терминал и восстановлю подачу. Нашел кого-то из моих. Только Леона. Возможно, Криса. Остальные погибли. Мне жаль. Что ж, будь осторожен. Мы не можем потерять тебя. Почему? Вам на меня по большому счету пофигу, нет? <laughs> воу, воу, воу, ничего себе, вот это граффити. Так, ладно, поехали дальше. Дальше стылсим. Зачем мне этот топор? Ладно. Ага. Ага. Так, ладно. А, он мутировал? Крис? Так, не, не давать ему опомниться. Да блин, не сработало, прикинь. Где он делал? Так, перебил. Извините. Так получилось. А меня же Криса. Аптечку дадите. Давай. Так, ну я надеюсь, все, стелса не будет больше. Было бы неплохо. Это типа считали, что бой будет тяжелый, поэтому столько мне аптечек надавали. Ну-ка, что-то я как-то не уверен. В этом, поэтому давай я возьму на всякий случай, потому что мало ли что сейчас случится. Ну да. Роу, я на месте! Но электричества нет. Сука. Проверь предохранители. Твою мать. Давай скорее. Быстрее, я твою замку. Для а! Да сука! Не забывайте часто мыть Да какие руки, блядь, ты видишь, какая тут антисанитария. Давай, давай, давай. Примем Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Напоминаем да, блин! Ой, там еще и сзади Так, все, быстро, быстро, быстро, быстро Давай, давай, давай, это последний, скорее всего Давай, открывай Жми, врубаем свет и все нормально Да, скорво, кого, кого, кого, тихо Да был хорош. Минус. Есть. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все, нормально. Хотя можно было добежать и включить просто, да? Уху! Роу! По-моему, я все включил. Красиво. В и уходи оттуда. Зачем? Надеюсь, работает. Зачем нам кабель? Какой кабель? О, птичка еще. Давай, нормально. Ну, Но момент не сложно был, ладно. И со стелсом прям, ну, не сказать, что типа прям пипец, как сложно. Прям тяжело-тяжело. Не, нормально. Кстати, мед ромашки я подобрал. А -а -а, так, кабель, кабель, кабель. Забираем и уходим. Оп. И куда его тащить? Ни хрена себе. Я так далеко. Вот так надо. Оп. Вот так, оп. Ну вот так просто меньше надо тянуть. Еще 9 метров сэкономил, прикинь. Так, тут. А, показалось еще аптечка. А, нет, не показалось. Ну, кстати, аптечку нормально только накидали. Прекрасно. Не поскупились. Так. Тут ничего такого нет, точнее никого такого нет. А вон кто-то был. Хватай. Это кто? А это вода, блин. Серьезно, мне провод в воду тащить? Ой-ой-ой. Кстати, у нас там две минуты осталось. Давай-ка жахнем. А, ага, спасибо. А я не плыву У меня жопа толстая Вот, теперь плыву Только я вообще ни хера не вижу Знать бы куда еще плыть Я надеюсь, мне хватит троса. Будем очень сильно на это надеяться. Что я заново назад не хочу плыть. Да, собака! Не хватило, прикинь. Блин, а почему? Я же... Я, я что-то неправильно, да, дорогу? Там можно было покороче проплыть. Ну, ладно. сейчас, сейчас. Я бы мог отпустить трост но, в принципе и зачем Мы сейчас просто выплывем подышим чуть-чуть и -чуть поплывем назад так оп и поплыли собственно просто напрямую напрямик да правильно я понял просто по прямой да что я думал а, тут по прямой не получится не получится. Тогда как? Может, тут вот эту дверь можно открыть, типа? Ой, я еще утону. Терпи, терпи, мужик. Нормально. Вот теперь теперь можно, да? Зачем усложнять мне жизнь, а? Вот прям любят усложнять мне вот эти всякие люди жизни, а? Разработчиками их называют еще. Почему нельзя было просто проплыть? Проплыть это тоже, кстати, уже новшество какое-то. Проплыть с кабелем. Такого еще не было. А тут надо проплыть с кабелем, понять, что нифига ты его не протащишь, открыть дверь, вернуться за кабелем, протащить его заново. Ну зачем? Вы что издеваетесь надо мной? Прям издеваются, прям любят поиздеваться. Ну сейчас хватит, по-любому. Особенно, знаешь, обидно, когда. Ты вот видишь цель, вот она прям перед тобой, но ты не можешь до нее добраться, вот прям чисто физически. Так, лифты работают. Отлично. Получилось. Есть. Тебе Можно мне тогда долить? Никогда. Я вырежу тебе одну. Из картошки. <laughs> Нужно разбить временный лагерь. Жду тебя на восьмом этаже. Давай, открывай мне лифт, и я поехал. Погнали. Ой, чуть-чуть подзачок. Нифига себе, за час. За час справились. В принципе, две ми мини-миссии. Ужасающая телебашня, как-нибудь так назовем серию, да? Хотя, ничего прям супер страшного. Так, поначалу было очковенько, но, в принципе, аккуратно, легенько вот так провзяли и проскочили. Здрасте. А где? А куда мне? А здравствуй. Каков план? Какова Где цель? Леон? Мне жаль Роу. У него не было шансов. Смысл надо было добиться. Блин, надо было тогда Хочу тебе дать. подарить кое-что за то, что ты сделал для моих ребят. Знаю, ты хотел им помочь. что подарил? Что это? Датчик приближения. В ГМ помечали важное оборудование спецмаркерами. Он тебе пригодится. Зачем? Когда все антенны заработают, сможешь использовать его для поиска контейнеров. Да? Один господь знает, что ждет нас на крыше. Но ты будешь не один. С тобой пойдут мои люди. И сам лейтенант Роу. Ура! Ты пойдешь? Мне надоело сидеть и слушать, как умирают мои люди. Тогда пошли. Мы ждем Мэтта. Да он, он принесет передатчик и будет наблюдать за операцией. Так что у тебя есть время отдохнуть или посрать. Но только за пределами лагеря. А чё, блин, какая разница? Угу. Детектор ВГМ. С помощью детектора ВГМ можно обнаружить ингибиторы, спрятанные в ящиках ВГМ и прочих местах. Чтобы расширить зону покрытия детектора ВГМ и находить больше ингибиторов, активируйте радиовышки. После активации радиовышки на вашей карте появятся все контейнеры с ингибиторами в зоне покрытия. А, я понял. Это чтоб коллектаблс проще ощущался. Чтоб не просто тут это как-то ходили. Можно к вам? Можно, да. Милости просим! Что думаешь об операции, Эйден? Такое говно. Операция говно. Ну, давай. Сюда дошли. Значит, дойдем до конца. И умрем, пытаясь. Отличные ботинки. Да, прекрасные. Согласен. Отличные ботинки. А, блин, спасибо. Я купил их на базаре. По дешевке. Ты был на базаре? О, нет, зачем ты это сказал? Теперь он не угомонится ага, Он отдал за них свой нож миротворца А когда Роу узнал об этом Пришлось неделю драить толканы Но они того стоят, а? Я приметил там отличную куртку Но я не мог ее себе позволить Но за операцию я получу деньжат И смогу ее купить Заткнуться не думал? Нам наплевать на твой гардероб Человека доведуешь. должна быть цель Выглядишь как бич А я получаю пизденки Ты про свою маму? <свят> <свят> а чем вы займетесь, Как мужики все развлекаются? Своей женой Марсией. Она вот вот родит. Я на седьмом небе. Ты че здесь тогда забыл? Это ли зачатие. Похоже, наконец-то что-то я сделал правильно. Ты че здесь тогда забыл? Видишь? А я уж думал, тебе придется просить кого-нибудь о помощи. <свят> Да блин, да блин, ты вот о а чем он тогда здесь забыл? У него жена рожает, а он тут жизнью рискует. Ру крутой мужик. Еще бы. Знаешь его историю? Ну он рассказывал. Ты видел его ожоги? Я был там, когда он бросился в горящую темную зону, чтобы спасти бойца. А -а -а. Да уж. это не он слышал. Он бывает суровым, но далеко не многие готовы рисковать так, как он. В точку. А. -а, -а. Давай. А можете рассказать еще о Роу? Как они с Мэтом крупно повздорили? Да, это был ад. Взвод-101 получил приказ захватить городской склад. Думали, что там пусто, пока не вошли. Они включили фонари и осмотрелись. Потолок был странным, весь покрыт какими-то тряпками. А потом тряпки начали падать вниз. Это были опасные зараженные, умеющие цепляться за крыши и стены. Их там были сотни. Боже. Крики были слышны по всему городу. Да, это кошмар. Но им отдали приказ удерживать позицию. Они не послушали. Убежали. По крайней мере, те, кто смог. После Джек приказал их казнить. За дезертирство. Но Роу не стал выполнять приказ Джека. Сказал, что отправить их туда было ошибкой. Ну да, это... Мы вообще думали, приятно. что Джек пристрелил Роу за неподчинение? Ага. Понятно, я спать ушел. Ладно. Пойду посплю. А там, смотри, чувак, бренди, Господа, особое угощение на ночь. Ух ты! что такое? Красава, лейтенант! что принес? А мне? За наших павших товарищей. А, наконец-то выпьем? Нифига себе, нормально, давай. Да, да, да, в смысле нет. И так не дали выпить тогда. За павших. И за прекрасных дам. Это да обязательно. за твою жену не пьем. Дураси, блин. Держитесь, парни. Я бы втащил. Бывало и хуже, да? Помните тунов в порту? Нет. И еще бы. Это была бойня. Да у вас каждая история да, это бойня. Мы выкрутились. Скоро сможем рассказать нашим семьям еще байку. Я прав? Конечно, сэр. Ага. Меня кое-что тревожит, Эйден. Ренегаты. Что такое? А что с ними? Они повсюду в городе. Как тараканы. Но здесь самая большая антенна. Стратегический объект. И ни одного ренегата. А в том, что они делают, нет смысла. Точно. Сначала кто-то включил свет, неизвестно зачем. А пленный офицер ренегатов что-то промямлил про объект ВГМ, который они ищут. Тараборщина какая-то. Х-13 или как-то так. Я боюсь, что они что-то задумали. x 13 И Я уже слышал об этом месте. Да что ты слышал я знаю что вальс тоже его ищет А. -а, -а. не знаешь где она это должно быть важный объект вгм засекреченный и спрятанный когда покончим с этой мразью выясним что это и первыми найдем его тебе нужно выспаться мы больше нравимся зараженным когда свежие какая прекрасная мелодия сыграй еще что-нибудь Нормально. Вбросили нам еще частичку информации. Не знаю, вообще много до конца игры Повел. такого. Спящая красавица. Да-да-да. Главное здесь. За дело. Погнали. Мы отпринес передатчик. Он у меня в кармане. А, скорее всего, надо будет решить, да, кому отдать телебашню. Миротворцем Думаешь, или... мы тут поместимся? Или, Ди... или Хуану. Эйден, ты отлично справляешься. А, спасибо. А, мы стараемся. Дару, Пока Айтер не проснулся. У меня хорошие новости. Есть данные об одном из врачей ВГМ. О, Кто правда? Это? Где он? Нужно еще время. Сначала закончим здесь. Ваш отряд поднимется и прикрепит передатчик. Роу останется со мной внизу. Я с ними. Роу. Что, опять? У нас есть план. Нахер план. Я пойду. Мы не знаем, что нас ждет наверху. Нахер план? Я не собираюсь снова терять взвод, Мэтт. Только вернись живым. Понял? Да, сэр. Если вам что-то понадобится, я буду на связи. А почему ты не идешь? Все хорошо. За дело. Сэр, как вы? Идите. Ну какой-то мутный. Может он мутирует уже? Мы спустимся, а он, зомбак. Чё, как, как настроение, пацаны? Пацаны? Как настроение? Внизу байки травили, а здесь все? Шутки кончились? пацаны и парни хотите приму вот. о давай, давай давай давай давай забей я дам тебе последнюю пару чистых трусов если избавишь нас от своих анекдот <Gew İşte> ой блин вот это смешная шутка была спокойно господа молчу. да смысле давайте разрядим обстановки в теме тупица Нужно вот так. Приехали. Командир, сэр, что происходит? Лифт встал. Вообще встал. Опять перебои с электричеством. Мы над этим работаем. Да вы заколебали, я же все починил. Ну что, давайте расскажем друг другу истории какие-нибудь классные. Ладно, парни. Быстро не починить, а времени нет. Дальше пешком. Вы на каком этаже? 30 тридцатом. Значит, до крыши еще пятьдесят. Так, ребят, слышали командира? Открывайте лифты, и полезли. 50 этажей, вы чё надо мной издеваетесь? Какие 50 этажей? Я-то два этажа иногда преодолеть не могу, вы не 50. Ну ладно, со мной пацаны же. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вержбовский, разведай. Почему он? У него жена вообще-то и ребенок. И нахрен разведай. Давай ярмар еще разведаю. У него жена и ребенок. У меня никого нет. Пацаны, хотите анекдот? Значит, попали на необитаемый остров русский, немец и американец, как обычно. Вот. Пацаны, я прикол рассказываю. Пацаны. Ну, никду, Ну, хотите шутку? Вы же такие все серьезные? Вержбовский, берегись. Похоже, чисто. Пипец. Вержбовский! Офигенно. Я же, я так и знал. Это было читаемо, предсказуемо. У меня аж мутация опять на, на, нахлынула. И чё, Роу тоже помер? Роу! Вешбаски! Ой, Блять. Ну, пипец. А ты куда ей, собственно, бежишь? Иди ты нахрен. Ты взрываешься. А куда мне? Да вы взрываетесь, я знаю. Хе-хе, сейчас, блядь. Ага. Так, куда мне бежать? Убейте зараженных. А, убейте. На тебе нахер в пачку. Главное не пропустить момент с этим, блядь. Вот с этим пухлым дядькой. Давайте. Блин, мне так этот удар нравится. Хотя он иногда... А! Да блин, уворачивать. Тихо. Да... Нормально! Сейчас сработал прям на ура. Убил? Проверьте, есть ли выжившие. Ну давай. Так, ладно, где еще? А, ну так вот, Роу, нет? Нет. Ой-ой-ой. И... А -а -а. Офигенно, блин. Что это? Так вот, пацаны лежат, типа, показывают. Это Роу? Нет. Проклятие! Отвратительно! Джек! Джек, ты здесь? Плохая игра. На нас напали. Выжил только я. Блять. А Роу? Н не знаю. Не видел его. Эйден, передатчик был Роу. Найди его. Это наш последний шанс. Нет времени на скорбь. Ищи Роу. Я пришлю помощь, как только заработают лифты. А, сделаю, как что см смогу. а как мне его найти? Найдите Роу и дабудьте передатчик. Эм, такой, э, хорошее такое задание. Найдите Роу. Где мне его искать? Здесь. Сейчас я <с> аптечек соберу. Где еще столько аптечек наберу? А, вот следы, кстати. Роу? Кто-нибудь? Блять. Так, живи. Живи, мужик. Но он меня спас, кстати говоря. Эйден. Ты... Выжил? Думал, тебе крышка? Хер раз два. Ты выкорабкаешься, Ру, держись. Ну-ну. А -а -а, Передатчик. Мэт сказал, он у тебя. Да. Его нельзя терять, Эйден. Нельзя. Эйден. Боюсь, я не смогу наградить тебя обещанной медалью из картошки. Что, хотите лишить меня почести, лейтенант? заткнись вот наши жетоны моих ребят должны помнить если найдешь погибших забери жетоны они это заслужили вот передатчик Да не! Да как так-то? Да вы чё? Луан, Луан, тут проблемы, все миротворцы мертвы. Я предупреждала, если тебя убьют, клянусь, я пойду туда, найду способ тебя воскресить из мертвых, только чтобы самой убить. Давай без этого, ладно? Спускайся уже оттуда! Нет, мне нужно подняться выше. Я поищу путь наверх. Хорошо. Я подожду. Бляха, там что-то ломают нафиг. А, Блять, не пройти. Луан, я застрял. Помоги мне. Я за Фрэнком. Скорее! А! Стебь отсюда нахрен! Я вас не это, я не звал сюда. Со спины? Луан. Луан. Нашла Фрэнка. Да ну уходите. Луан. Тихо, тихо. А уходи! Тихо, тихо, держимся. Ну давайте, ладно. Заруба нафиг. У меня паника. Я псих. Что, думали одни такие классные нафиг? Хорошо, что этого никто не видит то у меня, по-моему, будут... Ко мне потом будет полно вопросов. Я, по сути, в это... Это, это по сути, год мод. Я это какой, бессмертен. Я бессмертен и пью очень больно всем. <связать> Все? А, я опять это, отрубился? Ну, <связать> тут вот я миссару поустроил, конечно. Точнее, то, что от него осталось. Эйден, где ты? Тридцатый этаж, зараженные. Они взорвались. Близь, парень, я же говорил. Фрэнк, стой! Куда это ты? Он уже труп прости. Офигенно. Там я потерял всех ночных бегунов. Не хочу проходить это снова. Он еще жив! Капец Остал ресурсов! Ему нужен ты! Кроп ему нужен! Вот что! Фрэн, Фрэн, не не, нет не. смотри, ты смотри ты сколько это, всего! Бы тебе, блядь, наконец, не взять себя в руки? Ну ладно, буду сам! Эйден, там должно было остаться наше снаряжение в шахте лифта. Этажом или двумя выше. Так? Сейчас я залутаю все тут, как бы, смотри, как, как ты смотри, как я резко обогатился. -ху -ху. Прикольно. Так, и что? Как мне этажом выше подняться? Интересная задачка. Так, мне надо в шахту лифта попасть. Не, я как бы в лифт могу спокойно зайти. Шахта не открывает Я вижу вон туда можно Но туда просто их не залезть М -м. Вон туда а как туда попасть О, кстати, отсюда вышли зомбаки Может как бы тут и надо проходить А, нет, они тут типа заперты были Я понял Ага Интересно Интересный план. Ну ты что-нибудь видишь? Я вообще не вижу. Что тут... А, можно просто открыть. Вот так вот. Могли сказать... А могли бы он меня кинуть каких-нибудь этих летунов, прыгунов, пока я в таком это, жестком моде был? Пока я в жестком моде был, -мо можно было это... Это что? Копье? А, это крюкошка, я понял. я теперь скорпион? Ф фрэнк я нашел для чего она это крюк спусковой установкой чего он поможет забраться наверх прицелься туда где можно зацепиться и стреляй попробуй с его помощью попасть на террасу доложи когда заберешься Ага. ну ладно погнали объясните как как как делать <laughs> как как он работает будет инструкция будет вы получили крюк-кошку, которая позволит вам цепляться за различные предметы и упростит перемещение по городу. Крюк-кошку можно зацепить за любой объект, на котором появляется прицел крюка. Лучше маршруты обозначены желтым цветом. Чтобы раскачиваться на крюке, поместите его в ячейку быстрого доступа для доп. снаряжения. Прицелитесь нажмите L2. Ага, понял. Ну все, дай, дай, дай. Да блин, нет а зачем его снаряжать в рюкзак? Ага, все, понял. Так он сам снарядился, чем мне его снаряжать? Блин, ладно, смотрите, я снаряжаю крюкошку. Вс, снарядил. А, кстати, что мне? Можно шо... Да я понял. Да вот, вот, вот, вот, вот. Что я сделал? Вот он. Вот так вот. И вот так вот. Вс. Так. И ч, как мне его зацепить? Э, ага Плохо А как тогда Он не ползет вверх Мне типа надо обязательно цепляться вот за такие штуки Ага, Ну так-то и говори сразу Так, теперь мне надо попасть. А, ну я понял. Я понял, это типа как паутина человека-паука. Я нечаянно. Простите. Психанул немножко. Столько всего навалилось. Так, давай дойдем сейчас до комнат логического завершения. И на этом закончим. Потому что, ну, миссия такая достаточно немаленькая. Не та, не так. Но... Уииить! Я с ним уже почти освоился. Конечно, он простой, но спасет твою задницу. Да? куда теперь? Все туда же, Иден, наверх. Поднимись на один уровень, а там перейди в боковое крыло. В боковое крыло? В главном крыле, полно зараженных. Вперед. А! Поднимись на несколько этажей. Бляха! <sorber behavior> Получилось. Ладно первого раза почти идеально так там зараженные он говорит будут а, -а, -а, -а! Да, блин их да хера здесь а это дебилы твою мать тут я пересерил конечно это не тот да короче идите в баню какой нож нахер ты что делаешь давай давай давай полетели полетели Рядом контейнер с ладно утекал лошары так что дальше куда Это болото какое-то о блин как мне на эту телебашню забраться конечно это его просто интересный угу. а извините а куда мне типа показывает куда-то туда но каким образом не говорит А, так бы и сказал. Эй! Ладно, крюк кошка матная тема. Так. Как теперь выше? Ага. Нормально. Надо прокачать выносливость, чуть-чуть, мне кажется, еще. Ну, Но блин, ну хотя здоровье тоже надо как бы. Ага. По-моему, мне сейчас не до него, нет? Вниз? Нет, отдаляюсь от него. А сейчас и сейчас отдаляюсь. Ну и хрен на него. А куда мне? Не понял. Вообще не понял. Так ты мне вот эти крошки в меня не кидайтесь. Блин, я а когда был большим и сильным Мейдом, было проще мне как-то. А, так, ладно. Ничего. Шесть метров. Где-то рядом. Кокейнер с, с ингибиторами. Фу. напряженная миссия, на самом деле. Такая. Но достаточно насыщенная, так скажу. Если бы не начало вот с этими генераторами непонятное, а то, -то... то было бы вообще круто. Где? Подожди, где-то здесь пишут. А, он выше чуть-чуть. Прям надо мной, я понял. Ага, ага, ага. И чё, куда? Я такое вижу ниже. Так я через лифт залез. Не понял ничего. Я туплю, да, чуть-чуть? Ну, конечно. Ну, конечно, что-то туплю, блин. Что-то туплю чуть-чуть уже. Ну, конечно, сказывается время еще на этом. У меня уже 12 часов. Так, выносливость качаем. Ой, блин, <смех> споткнулся. Навыки. А, давай выносливость, да? Качнем как раз пять 5 здоровья, 5 выносливости. Так, и время чуть-чуть увеличилось. Ладно. <смех> Ты меня так от ингредиторов что ли? сюда. Утром вот ромашка, ага, отли я на террасе. Отлично. Это только терраса. Видишь закусочную. Э -э ага. Она, кажется, крошечной. И чё? Отлично. Теперь открой свой параплан, прыгай и лети в рыбий глаз. Жду тебя там. И, что? Пора положить конец этому безумию, Эйден. У тебя есть параплан. Убирайся оттуда, пока можешь. Фрэнк. Мне нужно наверх. Ты обещал помочь. Там погибли более подготовленные люди. Я не хочу вести тебя на смерть. Фрэнк, я иду наверх. С тобой или без тебя? Ты слишком пьян, чтобы понять? Лоан рассказала мне о твоей сестре. Она наверняка уже умерла. Но ты еще жив. И останешься жив, если спустишься вниз. Отъебись, Фрэнк! Разговор окончен. Я наверх. Понятно. Эйден, это я. Я не брошу Бороть, тебя одного. ты говоришь с мертвецом, Лоан. Я иду к тебе. Жди меня. Ты что? Нет, Лоан, не смей. Лоан! Блин, и чё, и как мне? Каким образом мне до туда добраться? Я не смогу. Надо как-то повернуть кран. Он смотрел на кран так многозначительно. По-моему, это самый логичный вариант. Как-то подвинуть он ту хреновину туда и пролететь. Как мне на кран забраться, я пока не знаю. Мы подачу электричества, но лифты пока не работают. Как там у тебя? Пока. Я не наверху очень. второй башни. И пытаюсь понять, как вернуться в главное здание. Подожди, до падения они перестраивали это крыло. Там должен быть кран. Видишь ага. его? Ага. Я сработать. Спасибо. Блин! А, подожди, меня его просто включить можно было. Я тут уже нашел способ, как по нему забираться. Да, так проще намного. Он остановится или его остановить надо? Стой! Я же его включил. Так, ну все. Фу, ну поехали. Эй! Что за экшен попер? Ты меня тут не паникуй. Что на этом может закончим? Нет? Или тут типа сейчас круто будет? Нет? Вообще долго до конца миссии еще. Блин. <nah Mot -1> <unified g -1> ну выплываю, но, Ну <ammedız deux> <được> может быть получится быстро забраться. Не та кнопка. Эй -эй -эй. Дальше куда? Ага, вижу. Ну, вроде пока ползем вверх, меня это радует, несказанно. Каждый сантиметрик, который мы преодолеваем вверх, это приближает нас к нашей цели. Я понял, зачем Лон придет. Лон поднимется вместе со мной. Точнее, поднимется, когда я уже поднимусь. И скажет отдать... Башню... Этим, как бы... Ну, короче, рыбьему глазу. Простым лю... Простому люду. Ну, я, в принципе, потерял всех пацанов, которые... Так или иначе были... Приятно со мной общались. Поэтому до этого Мэтта мне особо нет дела. Хуан тоже как-то такой типок на своей волне поэтому может быть мы бы взяли и отдали бы все нормальным пацанам а что сюда залез а ну да блин это опять этот мужжок смерти блин оп ладно получилось и эти а как просто вверх ну да. Прекрасно, блин, прекрасно. Ага. Это взрывающие, да? Ой, там еще какой-то здоровый кабан ходит, да? Да-да-да. Не, ну тут драться вообще не вариант. И смотри их просто сколько тут тьма. Как бы вынести их реально, но это проблематично достаточно. Поэтому. Да этот кабан может развернется. Хотя я могу прощемать, в принципе, мне пофиг. Но он меня и не заметит, ладно. Нормально. Держишься, Эйден? Держусь, прыгаю и карабкаюсь со всех сил. Ага. Оно того стоит, Эйден. Ну, связь не знаю. Это все. Ой, связь, связи связи связи <связь> Чуть-чуть, если честно, подустал немножко, поэтому чуть-чуть, если какой-то такой за за этого, на, уставший выгляжу, то это. Ага, хватило сил. Отлично. Сейчас отдохнем чуть-чуть. Ну блин, кошка это крутая вещь. Мне нравится. Забираться на башню это капец, конечно. Так, ага. Не совсем понимаю. Можем... Но я, скорее всего, так не допрыгну, поэтому мне надо вот так вот, да? И теперь вот так вот. я так и понял. Ладно, ползем по чуть-чуть. Ты сраный ублюдок. Если с ней что-то случится, то это из-за тебя. А, вот так да. вот я виноват, да? это все ты виноват. Если хочешь, можешь идти на самоубийство. Но ее не втягивай. Я ее не просил. Свяжусь с ней и отговорю. Забудь, она выключила рацию. Кажется, я слишком много ей наговорил и... Черт. К счастью, я предупредил мы это ее не пустят внутрь. Эй, в любом случае, я уже почти наверху. Uh -huh. Даже если она доберется, все уже закончится Ты... ты, ты где? На крыше здания? Ах ты мать твою, ублюдок А я не верил, что у тебя получится Это просто срез, Но если я вдруг упаду, да? Получилось Или мне туда и надо? Не совсем понимаю Наверное туда, потому что я больше ничего не вижу да, да, да, вон все вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, может, не орать на меня. Это а уже сразу орать на меня. Ну, мы, кстати, башню преодолели почти без проблем. Я должен сказать. Бля, хамуфа, вот это вот проблема. Сука. Нормально, я так и понял не получится поэтому хорошо что лестницу скинул ладно давай еще раз а, так давай давай скорее скорее скорее скорее а как так если мне не хватает здесь энергии как мне здесь залезть За прикол а если мне не хватает энергии если бы я вообще не качал вынос то есть Я же должен как-то преодолевать это правильно блин а как это тогда Эй, Дан Да ну получилось <с> Капец И чё дальше? Ага, вижу Ой, блин Кстати Что ты хотел сделать? Радио Новые надежды Сообщение о мире и дружбе Сплотить людей Дать им я что да ну в молодости я был безнадежным романтиком что тут скажешь а я по стенам не умею бегать а так только есть. так ну я получается крутой что ли да я забрался почти на башню высокой еще блин ну так не близко время уже нормально а блин ну было бы было бы нечестно обрывать на самом интересном месте, да? Так что давай, закончим это дело. О май гад. Ладно. Отлично. Прекрасно. Блин, а тут вообще такой финт ушами надо сделать. Эй. Ура! <laughs> Получается? Етить, колотить, как высоко! <laughs> я не стал параплан этот а, активировать, потому что... Видать, там надо было чуть раньше зацепиться. Потому что, если бы я активирую параплан, может, я в самый низ упал бы, потому что бы сначала. Хотя, я не думаю, что игра бы позволила мне это. Ну, ладно. Это, в принципе, не страшно было. Там надо было чуть раньше зацепиться, чем я это сделал. Так что это, в принципе, не страшно. Да и тут бежать не так далеко. Ну, блин, я реально, я как человек-паук. Я даже, наверное, круче. Но вот сейчас я покажу, что надо было сделать. Если вдруг ты не заметил. Да, блин, не свети мне в глаза, блин. Главное, давайте я иду, ну, еще отдыхать. Вот, смотри. Вот тут надо было сначала зацепиться. Вот так, оп. Вот так, оп. Вот, да. А вот теперь, видишь, все прекрасно получилось. Даем Майдану отдохнуть. И мы почти на крыше. Ни хрена себе. Вот это да. Ого. Ого. Вы ч, блять? Вот это испытание. Рядом с это, конечно, интересное предложение. Как, как же я вынужден вам его от, а, отказать Так, и чего, как мне? А тетя. Ага. Ага. Прекрасно. Так. Тут я не залезу, да? Так, ладно, здесь я понял. Не, не залезу. Только вот по таким. Рядом с я приближаюсь, да. А вот так краской мне намазали, чтобы я видел, по какой траектории лететь, правильно? Тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Отдыхаем Я почти добрался Нифига себе Да я план. тебя понял еще с первого раза Мы правда могли запустить этот передатчик Да? Видишь, уже начинает намазывать меня. Так, ну это я в самый низ полечу. Мне это не нравится. Так, ага, все, вижу. Не так! Так, ладно. Рядом с тихо, тихо, тихо, тихо, сейчас все будет. Сейчас все будет. Путаю кнопочку чуть-чуть. Да, блин. Серьезно, но ну я же летел прям туда Так, ну почти закончили, кстати Не так долго мы забирались За серию справились За серию полностью миссию, получится выполнили Вот и вышка Так, подожди, тут лестницу, по-моему, можно было сбросить Да-да-да-да-да Давай на всякий пожарный Думаю, может пригодиться Нам с тобой это уж точно пригодится Та -та. Осталось подняться наверх. Тут, в принципе, несложно, Тут лестница есть. То есть я единственный, кто смог. Единственный неповторимый. Да я после этого легендой должен стать, нет? Ага. Так, ладно, и как. Это, конечно, интересное предложение. Ползи, ползи, ползи, ползи, ползи, ползи, ползи, ползи. Умничка Эйден, все, мы здесь, мы здесь. Я у передатчика. Что дальше? Хорошо, хорошо. Щелкни выключатели, мы готовы. Сработало. Класс. Теперь слушай. Давай. Я тут подумал, радио Новой Надежды можно сделать, но выбор за тобой. Хуан получит, что хочет И скажет мне то, что хочу я Как найти Мию И правду о ней Иногда наш выбор значит больше, чем мы сами Иногда наши поступки Имеют значение Я не пытаюсь тебя уговаривать Ты включил передатчик Решать тебе Фракция Хуан То есть нет даже вопросом эту Да пошел нахер этот хват! <рес> Фред, да вообще пофигу. А какая музыка тебе нравилась? А что? Интересно, какую музыку ты хочешь крутить на своем радио? Только не говори, что там будет одна болтовня. Я ведь могу передумать. Ах ты! Ублюдок! Я не могу поверить! Спасибо, Эйден! Я так тебе благодарен, ты представить себе не можешь! Любую музыку? Какую пожелаешь? Эйден, что-то не так Мы не можем поймать сигнал Людям эта антенна нужна больше, чем вам Что? Эйден Что ты наделал? Скоро услышишь Надеюсь, у Фрэнка все получится Фрэнк? Ты отдал управление антенной этому алкашу? Прикинь, да, прикол Поверить не могу Я заберу ее у него, обещаю о, удачно тебе залезть наверх Дэн, а я думал мы станем друзьями Прости, Джек Таков мой путь <сёк> Сорян, сорян Сорян Добрый так получилось Добрый день, Филинор. Фрэнк вернулся И у меня для вас потрясающие новости В закусочной есть одеяло, еда и питьевая вода Все нуждающиеся обращайтесь к Николасу Оставайтесь с нами, и я опять вернусь с посланием надежды. А пока наслаждайтесь музыкой. А эта музыка не палевная, а то мне сделают клос Йоа Рай. Ты смог! А ты как добралась-то? Привет! И я тебе рад. Ах ты! <связь> Никогда так больше не делай! <связь> Ладно! это за что? Ты мой должник. Уху, Два трофеечка. Чуть подошва не потеряла, пока к тебе добиралась. Ну, э, прости. Прости? Я уже думала, что буду твои кишки отскребать. А ты прости. Ты У что ла, так распереживалась-то? Ты переживала за меня? Ах, заткнись. Я уже сказала. Ты мой должник. Полетели отсюда? По конец. Я чувствую, как бетон царапает мне ноги. Мне нужна новая пара. Я буду твоей новой парой. Uh. Uh, не так уж все плохо. <сёк> Ты уверена, что у нас нет дел поважнее? Если бы меня волновал их внешний вид, я бы их давно выкинула. <сёк> я рискнула и выбрала сложный путь, чтобы скорее до тебя добраться. Но ветер снес меня в разбитый баннер. Ёбаные шипы оказались еще хуже, чем выглядели. Это была моя последняя целая пара обуви, Эйден. У меня Мои же целый рюкзак. Я в этом грязном, мстительном деле. Без них я... Так что, пошли. Пошли? Хочешь купить новые кроссовки? Сейчас? Это что? Шутка? Я выгляжу так, будто шучу? Ну так. Вот. вот. Юморили Ты... сегодня всю серию. Блин. А, все, правильно, значит, кроссовки не нужны будут. Можно я не буду Лан, Переживать за кого-то это не признак слабости. Да, надеюсь, ты Куда мы идем? Сомневаюсь, что в этом районе много открытых обувных. А можно меня и серию закончить, пожалуйста? Но... Опачки. Есть одно место. Возможно там еще остались мои старые вещи. Думал твои вещи в рыбьем глазе. Но это идем половинка. мы явно не туда. Заткнись и не отставай. А где она? Куда она полетела? А что ты исчезла? Ну и ладно. Сколько у меня уже аптечек? 9. Охренеть. Я очку навыка. Ладно, я не буду его качать, потому что не сохранится все равно. Ну Но все нормально. Выполнили миссию, в принципе. Да, поставили точку в этом вопросе. А что паузу? Зачем? Нас никто не бьет, никто не обижает. Далеко нам лететь? 250 метров. Вообще недалеко, это в основном вниз. Ну все, прекрасно. Сделали достаточно большую, комплексную такую миссию. Было до... Вот эта миссия была поинтереснее, чем прошлая, я считаю. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.